канал. У нас его никто не отбирал. Ну в смысле, мы добились того, чтобы фейковый канал удалили. Так что теперь можем снимать ролики. Спасибо Мэджикам, они нам помогали. Да, спасибо. Так, давайте начинать. Раз такая хорошая новость, вам пора в школу. Опять в школу? Чур, не я я не пойду. И до конца учебы осталось еще полмесяца. Школу? Ну вообще-то у вас еще будут летние курсы. А лагерь? А, лагерь. Об этом позже. Кстати, Мэджики очень просили вернуть рубрику Мэджик Новости от Ивана. Да, Иван. Так что сначала ставь лайк. Подписывайся на канал, а Эйвен возвращает свою рубрику. В честь нашего возвращения и победы нашего канала. Э, э, ладно, ставь лайк по пуле и мне Покемону. И хоть попрошу лайки. Обожаю новости от Эйвена. Так, тихо, девочки, ну. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Эйвен Бро. Давно не было Magic новостей, ведь и нас давно не было на Ютубе. Самая главная новость дня, наш канал Magic Pet остался в живых. А фейковый канал с нашими роликами и нашим названием и логотипом удалили. Надеемся, ситуация не повторится. Мы пережили этот трудный период. Еще одна важная новость, это то, что 5 мая у Ани успешно прошла очередная фан-встреча в Москве. Было очень много мэджиков, а значит много подарков, и мы все вместе распаковывали целую машину подарков на канале Magic Family. Скорее всего, вы пропустили это видео, поэтому посмотрите его, а остальное мы распаковываем по частям в прямых эфирах и стримах на том же главном канале. Так что заглядывайте. Если ты хочешь быть в курсе всех событий, обязательно подписывайся на наши инстаграмы, там все последние новости из нашей жизни, в том числе Аня расскажет про еще одну фан-встречу в Москве 2 июня. А на своем лайв-канале Аня даже сделала видео об этой встрече с новой песней для мэджиков под названием «Просто». Но на ее основном канале случились и шутковатые ситуации. Пока нас не было, вышло два мистических ролика, и оба они про страшную усадьбу, в которой происходят жуткие вещи, хлопают двери и вообще много странностей. А в последний раз ребятам даже удалось несколько минут живую снимать женщину в черном, бродившую по дому и похожую на ведьму. Обязательно посмотрите все эти новые видео на других каналах, которые вы пропустили, чтобы поставить для себя галочку о том, что вы в курсе всех последних событий и мэджик новостей, и начать новую неделю вместе с нами с нового. А с вами был Эйван Бро, и это были мэджик новости. Оказывается, когда тебя нет на ютубе, столько всего происходит, что э, такой длинный выпуск получается. Ох, ну, надеюсь, ребятам понравилось. Ты молодец, Эйвен, конечно понравилось. А теперь давайте посмотрим, что у нас есть, чтобы отправить имя и из Алисы снова в школу. Я в школу опять не пойду. Начинается. Да, мы в школу не пойдем. Только за что-нибудь. По-моему, я исполнила своих детей. Кто будет лучше всех учиться, тот получит золотую медаль победителя. Это очень здорово, получить медаль. И будет ходить вот так вот гордо с такой красивой медалью. Гордо с медалью? Это интересно. Но идти ради этого в школу? Нет. Вот именно, киса Алиса права. Что, ради медали только в школу идти? Ну, эм, э, ну типа да. Так не пойдет. Я лучше останусь дома и буду распаковывать оставшиеся подарки. Так, медаль я пока спрячу. Ну и что дальше? А дальше у вас есть очень много школьных принадлежностей. Тетрадки и учебники, ланчбоксы, пеналы, портфели. Короче, куча всего. Но мы поняли, что кое-чего вам не хватает. И решили вас дособрать. И в этом нам помогли наши маджики. Тетрадки и канцелярия. И это все Вы купите мне бутылочку. Какую еще бутылочку, киса Алиса? Какую бутылочку она там просит? Я не, не понимаю, какую бутылочку. Антибокс у меня старый, а бутылки вообще нет. Откуда мне пить? У всех э, есть. А я морковку тут нашла какую-то. Юми, это не морковка. В смысле морковка, Ну ластик. Школу ходить. Ну, выглядит так как морковина. Ох, Юмичу. А я вообще-то тоже бутылку хочу. Кажется, я понял. Короче, девчонки хотят себе такие стаканчики с трубочками с собой. У нас есть целых 4 штуки. Мы вас обыграли, и вы идете в школу. Вот, киса-лис, тебе подойдет розовый. Под твоих хэллоуки. Нет, не хочу я розовую. А я нашла банан желтый. Но, кажется, тоже не съедобный. Опять что ли резинка? Юмичу. Ладно, чувак, киса-лис, ну, возьми себе синенький вот этот. Этот мне нравится больше. А мой будет желтый покемонский. Она, конечно, не шащим тоже портфель. А, точно, да. Я же ее не грызила. Опять из нее. Мне нравится моя бутылка, полилка, чашка, кружка. Буду на нее охотиться. Миша, давай себе возьмем. Тебе вот эту черную с розовым, а мне розовенькую. Будут у нас тоже кружечки. Да, давай. Ну что, девочки, теперь пойдете в школу. Давайте соберем вашу новую канцелярию и новые дневнички. Столько всего нужно разглядеть. Нет, раз уж на то пошло, это еще не все, что нам надо. А что еще нам надо? Что за дети пошли такие? Хватит нас совершенно это не шантаж, у Юмичу ланчбокс покемон, а у меня старый БУ Хэллоу Китти, я хочу тоже ланчбокс покемон. М да, действительно, у Юмичу ланчбокс это покебол, но Киса ты же вроде не покемон. Можно вот этот вот шарик лол с ушками взять. И вообще, Алис, правда, я. покемон тут я. Я хочу покебол, сиреневый, мой цвет. Вы, конечно, можете мне не дарить его, а я могу просто не идти учиться. Что только не сделаешь, чтобы дети не ходили в школу. Я разрешаю киселисе тоже иметь патибол. В моем детстве в школу не брали всю эту ерунду. Это было в твоем детстве, дядя Иван. Ты уже старикан, а мы еще и маленькие. И нам хочется иметь всякие прикольные штучки. О, и, и кажется ланчбокс можно грызть. Я, я не старикан, и вообще хватит. А я хочу утку. Какую еще утку? Вы вообще собираетесь в школу? Ох, Иван, мы вырастили детей-попрошаек. Киса Алиса не наш ребенок. Как это не ваш? Я думала, она как и я, ваша приемная дочь. У меня нет папы и мамы, как у Ани. Ну и можете не считать меня своим ребенком. Больно надо. И вообще я собака. Так, ладно, давайте будем русским, Поехали. Я, кажется, поняла про утку. Утку? Утка Крэк же. София, так что ты поняла? Я поняла, про какую утку говорит Юмичу. Подождите, я сейчас приду. Тетя София, и мне уточку захвати. Коти. с ними. Ну и что? для школы, а не вся эта ерунда. Юмичу слушай. Чоки Киса Лис? А можем мы еще выпросить мне Супер Юлу? Супер Юлу? Ну а если хочешь себе выпросить покемона нового, мне очень нужна Супер Юла. Ну просто это же твои родители. Они и твои родители, Киса Лиса, прекрати. Мам, так София давай, мне уже учителя звонили. Мам, теть София. а можно еще кое-что? Что, Что еще Юмичу? Ну, кое-что одно. Игрушечку покемона, Майнкрафт и Супер Юлу. Что? Ой, я не могу. Ну у меня такая маленькая коллекция. И мягоньких, три плосмассовеньких, я так редко прошу. Юми, хватит ныть, ну пожалуйста, ну одного покемошечку, пикатюшечку. Где мы сейчас его купим? И правда Юмичу, а еще и супер Юлу какое-то. Я кажется понимаю, о чем она говорит. Видимо Юмичу, или же киса Алиса, в общем кто-то из этой банды, рылся в посылках, которые Аня распаковала без нас и увидел там вот это. Майнкрафт, покемон, Пикачу. Юмичу, ты как специально попросила. Вот вы не поверите. В смысле, я знала, что покемон есть. Но никак не думала о Майнкрафт. И Киса Алиса сказала. Попросить покемон, она не говорила Майнкрафт. Киса Алиса, ей сказала. Значит, в посылках рылась Киса Алиса. Но она не говорила про Майнкрафт. Ну, можно я заберу себе? Юмичу, не забудь попросить Супер Юлу, я ее видела. А я тут камеру еще одну на подоконнике нашла. Зачем она здесь? Спою. Где моя Юла? вечер. спасибо вам за покимошечку. У него даже хвостик в манипуляточке. Очень классный. Я всегда так мечтала. А что тут там, там насчет супер-юлы? А? Я вообще не понимаю, мы в школу их собираем? Или в детский сад? Что происходит вообще? Чем мы тут занимаемся? Для чего? Все это? Дневники, тетради, ручки, карандаши, ластики. Да-да-да, в школу мы пойдем. А по-моему, мы тут ваши желания выполняем. Знаете, как мне нужна супер-юла? Кружится, кружится, кружится. Кружится, кружится. Я буду шею тренировать, кружится. Так что может у кого-нибудь гораздо закружиться. Мне очень нужна супер Юла. Юла, супер Юла. Ой, закружилась. Последняя. Бери свою странную супер Юлу. Непонятно зачем она ей. Вау. Ух ты, прикольная штука, Лиз. Я же говорила. Она останавливается вообще? Останавливается. Круче чем Покемон! Все в школе тебе будут завидовать! Мы с тобой вдвоем мутимся Юмичу! Ты что, дурочка? А, да, точно! Какая она классная! Может нам попроситься в общественную школу, а не к частным учителям? Гипноз! А, да! Хорошая идея, Покемон! Или хотя бы попросить, чтобы мы с тобой вдвоем учились в одном классе! Да, давай попросим! А то у нас же эти, Сергей Иванович и Марья Ивановна, эти частные учителя! И они нас с нами отдельно занимаются, давай попросим вдвоём учиться! Давай! А ты вообще хочешь или я тебе уговариваю? Ну, хочу. что то как-то не сильно. Ну, все, пошла. Мама, Миша, папа, Эйвен, тетя Софи. Можно мы с кисы с Алисой будем учиться в одном классе? В каком еще одном классе, Юмичу? А че? У вас разный возраст. Тогда мы ставим условия. Мы хотим учиться в одном классе. Тут игрушка в пакете. У вас разный уровень, Алиса. Что значит разный уровень? Все у нас нормально с уровнем. А это что такое? Еще игрушки в школу. Два свинка нет уроков. Салатовенькая, желтенькая мая, а розовенькая искина. Мы вообще сегодня будем. Погоди. Давайте сначала решим, что я, Кисалиса и Покемон Юмичу будут учиться в одном классе. Тогда мы уже завтра пойдем в школу. Ну, конечно же, если мэджики соберут много лайков. Тогда мы уже пора сейчас побежим. Звоните учителям. Так, подождите. По-моему, это переходит все границы. Сначала, чтобы вы пошли в школу, мы вам тут собирали подарки. Ланчбокс, как ты хотела. Кружки, как вы хотели. Игрушки всякие. Всякое, в общем, не нужно. В школе ерунду. А теперь вы хотите сказать... Что вы пойдете в школу только если вы будете учиться в одном классе? Такого не может быть. Ну у нас же типа домашнее образование. Ну что вы, а? Ну что вы как отсталые, а? Вот именно. Ведете себя как отсталые. Не разбирайтесь современно современным образованием. Меня это начинает уже бесить. А я, кажется, медальку ты нашла золотую. И меня тоже это уже начинает бесить. Поэтому завтра вы идете в школу. Я пошла, мне там кое-что поделать надо. А ты переходи по ссылкам в описании на новые ролики на всех остальных наших других каналах. Иди смотри ролики и увидимся скоро.